Привет ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в видеоролике я вам расскажу о таком приложении, где вы можете изучать английский язык и на этом зарабатывать настоящие деньги в криптовалюте. Если раньше, чтобы учить английский, нам необходимо было идти к репетитору, платить ему деньги, либо купить подписку в приложении, то сейчас совершенно другой подход. Мы учим английский язык нам платят за это деньги развели несчастье мотивация выступает непосредственно заработок поэтому сегодня я более подробно вам расскажу об этом проекте расскажу сколько на всем этом можно зарабатывать какие здесь есть риски поэтому думаю этот видеоролик будет полезным поставьте лайк обязательно авансом если вам интересна эта тема я буду начинать первым делом необходимо пройти регистрацию на сайте lead me speak зайти в marketplace и выбрать себе NFT персонажа это NFT настоящие они отображаются сразу в кошельке Фантом, поэтому над этим переживать явно не стоит. Чтобы купить NFT персонажа, вам необходимо будет установить кошелек Фантом, пополнить его в Салане и в USDC, если вы не понимаете как это сделать, напишите пожалуйста об этом в комментариях, если таких запросов будет много, то я сниму отдельный видеоролик в телеграм канал. Приходите на сайт Фантом, качайте это расширение, пополняйте в USDC и в Салане. Салан нужна для комиссий, ну и после выбирайте уже себе персонажа. Каждый NFT имеет свое название Uncommon, это те NFT, которые приносят меньше всего, Epic приносят больше, легендары приносят вообще э, большие, так скажем, заработки. Каждый NFT аватар имеет талант, имеет свой уровень, скорость изучения и визу. Это то время, на протяжении которого этот NFT персонаж будет приносить вам деньги. Например, это NFT стоит у нас 87 USDC. Приносит это NFT от 2 до 3 долларов. В среднем, допустим, 2,5 доллара. 87 разделить на 2,5 получается 35 дней. Это окупаемость. За 35 дней мы возвращаем все деньги, которые мы инвестируем в этот проект. Лично у меня нет цели зарабатывать как-то на этом проекте пока на данный момент я все хотел как-то начать изучать английский язык но все знаете не было какой-либо мотивации поэтому я взял себе такого простенького аватара также купил с своей девушке теперь мы вместе грубо говоря изучаем ей я купил NFT за 110 и себе за 109 с половиной нас примерно одинаковые характеристики и вот как выглядит мой NFT аватар 29 таланта третий уровень скорость изучения 98 и осталась виза на 119 дней если мы с вами посчитаем за сколько он окупается покупал я его за 110 долларов 109 с половиной делим на 297 это столько я заработал за вчера получается за 37 дней я полностью отбиваю все свои вложения возможно и дальше реально буду минтить эти самые аватары получается если у нас несколько одинаковых похожих аватаров мы их можем между собой скрещивать и получается у нас третий аватар который мы сразу можем выставить на продажу я лично человек ленивый поэтому не люблю особо долго изучать тот самый даже английский язык можно конечно, добавить до 4 аватаров, остальных можно продавать. Я лично себе взял, чтобы просто как-то себя заставить учить английский язык. Если вы хотите зарабатывать, переходите в Marketplace, выбираете там соотношение э, цена и... Характеристики, допустим, вот это вот характеристики. 88 у нас USDC. Смотрим, опять же, сколько он приносит. 2,5 доллара. Окупаемость, опять же, примерно 35 дней. И вы вот так вот смотрите. Если у вас больше денег, можете выбрать Epic уже. NFT подороже за 540 долларов. Кто-то будет зарабатывать просто на перепродаже NFT. Возможно, эти NFT будут подниматься в цене. Кто-то будет зарабатывать на ментах, а Кто-то будет просто изучать английский язык и зарабатывать. Здесь очень много разных стратегий, как выбрать NFT персонажа, думаю понятно. Смотрите просто по таланту, смотрите по визе, потому что чем больше этот NFT персонаж будет работать, тем лучше. Чем больше таланта, опять же, тем лучше. Чем больше он приносит денег, опять же, лучше. Я думаю, здесь все очевидно, просто э, посидите, поклацайте, посмотрите. Я вот сразу рекомендую поставить о 28, это уже хотя бы более-менее. Вот есть персонаж, вот только новый испеченный. первый уровень, 120 дней, 28 таланта, хорошая цена. Но вчера, опять же, я вот точно такую, грубо говоря, NFT покупал за 110 долларов. Сами видите, цена уже немного даже поднимается. С NFT персонажами разобрались, теперь можно переходить непосредственно к заработку с мобильного телефона или уже через компьютер. Пока есть приложение на iPhone и на Android, да и планируют выпустить в ближайшее время. Если у вас Android, то просто нажимаете Play to Your и здесь выбираете игра через веб-версию. Здесь вы входите под своим логином и паролем и собственно там проходите те самые задания, которые я могу уже проходить через телефон. Так, собственно, это все выглядит с телефона. Можно посмотреть историю, проходить какие-либо уровни, но я пока изучаю слова, потому что раньше я английский язык вообще не учил, у нас был в школе немецкий, поэтому я вот беру овощи и фрукты, выбираю продолжить и здесь начинаю изучать слова. Это занимает времени немного, это я бы сказал даже так вот, знаете, интересно, там по 4 слова учишь, оно постоянно повторяется, за это у тебя снимается энергия и начисляются настоящие деньги уже на баланс. Они начисляются непосредственно не в USDC, переходим в раздел «Мой аккаунт» и здесь начисляются в токенах LSTAR. Опять же, их можно сразу закламить. Как вы видите, здесь у меня есть 7 долларов. Я только вчера установил это приложение. Получается, вы изучаете английский язык, у вас энергия на старте будет 100%. Вы потихоньку изучаете, изучаете, эта энергия падает, ну и собственно, когда кончается эта энергия, все, вы больше не можете зарабатывать, и каждая энергия, одна энергия восстанавливается в течение 15 минут. Проходит 15 минут, добавляется одна энергия, еще 15, еще одна энергия, и так собственно на протяжении целого дня. Чтобы забрать эти токены, у меня пока на балансе 95 USDC, просто нажимаю claim, здесь у меня что-то выскочило красное, обновлю страницу, я так понимаю, эти токены у меня уже должны быть на моем Кошельке фантом. Да, они у меня уже появились, поэтому здесь нажимаю Swap. И здесь через эту свапалку просто выбираю максимум и свапы уже в USDC. Как вы помните, у меня было там 95 USDC вроде вот. Да, 95 USDC, сейчас буквально через пару секунд уже должно быть 98 USDC. Транзакция прошла, отлично, переходим в раздел «Мой аккаунт» и все, теперь эти деньги у меня сразу появляются на моем кошельке. Все проходит максимально быстро, максимально удобно, поэтому изучили, потом заклеймили, через свапалку эти токены уже можно забрать себе прямо на кошелек это все конечно круто учишь английский язык на этом зарабатываешь но давайте посмотрим на другую сторону медали обычно о которой вообще не принято говорить потому что риски в любом проекте они есть то есть тут когда ты учишь английский язык понятно ты не просто так получаешь с неба деньги новые люди заходят они заносят свои деньги из-за того что они приходят ты собственно и получаешь эти деньги грубо говоря вот такая вот большая игровая пирамида но опять же это не открытая такая какая-то пирамида это тоже надо понимать когда вы заходите в проект, деньги не будут браться с воздуха. Это деньги от новых каких-то пользователей. Поэтому здесь важно зайти в то время когда еще нету какого-то такого большого хайпа. И это вы должны оценивать уже сами. Я вас ни в коем случае не призываю инвестировать в этот проект. Я лично для себя его выбрал в том плане, что я вот хочу учить английский язык. Никак не могу себя заставить. Сейчас буду учить английский язык. Возможно, на этом дополнительно заработаю. Даже если там не получится заработать, я хотя бы, так скажем, заплачу за свое обучение. Уже будет мотивация. Если вы хотите зарабатывать, опять же, оценивайте самостоятельно риски. Я не могу вам давать гарантии, что там эти NFT. У нас постоянно будут дорожать Пока есть спрос на рынке, они будут дорожать да. Но когда этого спроса не будет Или там вообще никому этот английский не надо Будет или будет какая-то ошибка в приложении Понятно, что спрос и интерес к этому всему будет падать Есть очень такой хороший пример Это игра Axie Infinity Сами можете посмотреть, как это хорошо игра развивалась Какой был хороший рост Кто не заходил, все зарабатывали Игровой токен SLP тоже был хороший рост, просто все кайфовали, но потом сами видите то, что монета ушла в длительный медвежий тренд. И все ребята, которые вот здесь вот запрыгивали в этот проект, они просто сейчас начали терять свои деньги. И вероятнее всего они просто не отобьют свои вложения, не просто вот дальше будут играть в минус. Это тоже надо понимать. Поэтому, ребята, оценивайте риски самостоятельно. Я вам рассказал две стороны медали. Первая, она очень крутая, просто учите английский язык, зарабатывайте, прокачивайте своего персонажа, делаете новые персонажей, зарабатываете дополнительно еще и на персонажах, на перепродаже нефти. но вторая сторона, возможно, у нас, как и с Axie Infinity, начнется просто вот такой вот длительный медвежий рынок, игровой токен L-Star станет стоить дешево, и нефти персонажа уже отбивать будет не 37 дней, а там 90 дней, я не могу давать гарантии, то что этот проект там вообще будет лететь, или он там соскамится, я не знаю, для себя я выбрал цель, хочу изучать английский, параллельно, возможно, получится заработать. Будет ли так на самом деле, предстоит узнать Также вчера в прямой трансляции Я показывал то, что покупал монету э, FitFi Это от проекта Step Up. Это аналог Stepna Я покупал ее по 0.19 Здесь я отметил точку покупки И сейчас эта монета мне уже принесла Чистыми почти 5000 долларов Буквально за один день рост на 148% процентов. Если бы я заходил еще на Daumaker по тем ценам, которые там были Это просто сумасшедшая 6000% процентов. Дайте, ребята могут разгружаться, да, они могут разгружаться и жестко, не знаю, что будет с ценой, я лично буду ждать около одного доллара, не знаю, хватит ли у меня на это терпение, возможно, заберу тело депозита, а это 8000 долларов, и на остатки уже буду просто стоять до доллара, а то и выше, потому что тот же степан, он вырос до 3,5 долларов, и сейчас капитализация больше двух ярдов, небольшая доля даже от этой капитализации, это уже будут хорошие и по Фитфай. поэтому буду пока держать, буду вас держать в курсе, также подписывайтесь обязательно телеграм-канал записать это видео у меня все-таки смотивировали вы я попросил интересно ли вам эта тема также у меня есть нфти персонаж для моей девушки будем оба изучать и как видите вот многие ребята кидают огоньки всем это интересно давайте посмотрим что из этого всего получится буду рассказывать если что актуальные новости там быстро будут телеграм-канале всем ребята большое спасибо за просмотр если видео для вас было полезным обязательно поставьте лайк под этот видеоролик всем удачи всем профита всем мира всем пока